Пенсионер. Да, вот так вот да, да, пенсионерка походу в нее прилетела попала с кого у нее сквозная дырка. Амбульанты сквозная ее все вычистили, мазью залили, но там дырка. Пушки всем почистили, глазки помыли. Собаки до конца еще не досохли. Живут в царских условиях. Дети, кто идет ко мне? Иди сюда, иди. Иди, приедай. всем пострили. Иди, приедай. Все, кто? Так, пенсия, доедай. Давай, тебя доедай. Пенсия должна хорошо пролистит. Косовчики мои мои кошепчики, кошепчики, кошепчики. А ты пенсия, иди ты Иди, сюда, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, О, ну Мужик иди, иди, иди, иди, иди, В иди, вас мужику отмыли, по чуть-чуть открывается, хотя она не открывался. А сюда, Мань, пультура. Чувак.